Привет, друзья! Сегодня я расскажу вам о своей бабушке. Я сибирячка, родилась в Сибири, в городе Новосибирск. А моя бабушка живет в 315 километрах от него, в городе с населением примерно 44 тысячи человек. Моей бабушке 82 года. По паспорту ее зовут Ада. Но все называют ее Надя. В этом видео я покажу квартиру бабушки, немного расскажу о ее жизни и поделюсь своими детскими воспоминаниями. Эту сосну мой дедушка посадил 31 год назад. Его звали Юрий. Он умер в 2004 году. Дедушка очень любил водить машину, поэтому работал шофером. Это гараж, в котором стояла его машина. Бабушка и дедушка родились и познакомились в деревне. Они поженились, когда бабушке был 21 год, а дедушке было 18 лет. У них родились двое детей, сын и дочь. Дедушка в детстве был хулиганом. Он окончил всего пять классов. Его выгнали из школы из-за плохого поведения и курения в 12 лет. Дедушка курил с малого возраста. Он вырывал из учебника страницу, насыпал на нее табак и скручивал в сигарету. Мой дедушка был очень добрым человеком. Он любил рыбачить и часто ходил на рыбалку. Бабушка сейчас на пенсии, а раньше она работала медсестрой в родильном доме. Она помогала ухаживать за младенцами. После работы бабушка ходила на дачу, которая находилась в нескольких километрах от дома. На даче был огород. Там дедушка и бабушка выращивали картошку, капусту, лук, морковь, огурцы, помидоры, яблоки. Различную зелень и ягоды. Однажды дедушка вырастил арбузы и дыни, что при сибирском климате очень необычно. Каждую осень бабушка делала заготовки на зиму: солила огурцы и помидоры, делала квашеную капусту и хренодер. Это острый соус из помидоров, чеснока, хрена и соли. Бабушкины пельмени с ним становились еще вкуснее. Из ягод бабушка делала домашнее варенье, а из яблок варила компот. После смерти дедушки дачу пришлось продать. Возле дома тоже есть небольшой огород, в нем бабушка работает до сих пор. Под окнами она выращивает красивые цветы. Когда мы с двоюродной сестрой были маленькими, нас привозили к дедушке с бабушкой на все лето. Мы помогали им в огороде играли во дворе и рисовали, сидя на веранде. В квартире у бабушки много ковров и хрустальной посуды. Шкаф для хранения посуды называется «Сервант». В серванте моей бабушки стоит большая коллекция красивых хрустальных и керамических наборов, а также салатницы и рюмки. В детстве мне нравилось разглядывать сервант, словно это была витрина в магазине. Мне также очень нравилась хрустальная люстра, я мечтала иметь такую же в своей комнате. К бабушке часто приходят гости, которых она кормит и поет чаем с вареньем. В последние годы у бабушки скачет давление, то высокое, то низкое, поэтому ей приходится ежедневно пить таблетки. Несмотря на проблемы со здоровьем, она до сих пор занимается огородом и делает заготовки на зиму. Она просто не представляет жизни без физического труда. Сейчас она не часто выходит в магазин, когда на улице Мороз и гололед соседки помогают ей покупать продукты. Наша семья старается навещать бабушку несколько раз в год. Я была у нее в марте 2019 года, тогда и сняла это видео. Расскажите о своих бабушках и дедушках. Какое самое яркое воспоминание из детства связано у вас с ними? Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам нравится мой канал, вы можете поддержать его, став моим патроном или сделав пожертвования на PayPal. Ссылки в описании.